Привет, друзья! В этом видео мы рассмотрим, каким образом производится подключение различных платформ и котировок к торгово-аналитической платформе Atas. Итак, для настройки подключения онлайн-данных к платформе Atas из главного окна платформы заходим в настройки и выбираем подключение торговли и котировок. Это же окно можно вызвать путем нажатия кнопкой мыши на индикатор подключений в нижней части главного окна. Чтобы добавить новое подключение, нажимаем кнопку «Добавить». Перед нами появилось окно со списком доступных для настройки поставщиков котировок. Выбираем «ТТ». После принятия соглашения в окне подключения вводим учетные данные, полученные от брокера. При нажатии на стрелочку появляется блок с дополнительными настройками. В этом блоке в качестве пароля для настроек соединения вводим тот же пароль, полученный у брокера. В поле «Хост» вводим IP и порт, полученные у брокера. Здесь по умолчанию введены IP и порт для тестового сервера. Если эти данные не подходят, необходимо обратиться к своему брокеру для получения рабочих данных. В поле «Sender Comp ID» введите тот же номер счета, что и в поле «Login». Следует отметить, что для пользователей, которые впервые подключились к ТТ, счет не будет активным до 16.45 по чикагскому времени. Вы можете установить соединение, но получать данные и торговать сможете только после указанного времени. Таким образом, легко подключив к Катасу торговые платформы и поставщиков котировок, можно не только проводить анализ инструментов, но и совершать торговые операции. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео и если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь.